Привет, молодые люди. Меня зовут Эрик Шоков. И прямо сейчас мы находимся в Харькове, Украина. Что же можно сделать здесь? Понятное дело, Харьков ассоциируется максимально с девсом. Он тут делает очень много проектов, он тут живет с детства. И все свои победы приносил именно в этот город. Он смог открыть свой киберклуб. Это уже история двухлетняя, как я понимаю. И мне интересно, что же он сделал, какого это уровня, насколько это было хорошо или плохо. Сейчас мы все заценим. Для этого ролика я написал Дане насчет встречи и он согласился, поэтому прямо сейчас я могу с ним поздороваться. Даня, спасибо, что ждал. Мы привет, не здоровались привет, привет. уже 40 привет, минут, чтобы для ролика это сделать, правильно? Да, да, да. А, ты открыл клуб напротив своего первого дома. Да, он вот мой дом, здесь я прямо этот. Да, вот в, этот, в этом доме в, в, в, мое детство прошло здесь. Вот мы сюда переехали, когда мне было лет 10. И по сути, как бы я жил здесь с родителями лет до 18-20, но потом постоянно сюда переезжал. У нас здесь есть еще квартира, как бы. Вот, и так получилось, что когда мы искали помещение для того, чтобы открыть клуб. Мы много посмотрели в Харькове. И вот нам попалось вот здесь удобное такое помещение. И, честно говоря, я не могу сказать, что оно идеально подходит для города, потому что это не центр, это как бы близко к центру, но это не полностью центр. То есть можно было бы выбрать лучше, но мы как-то вот согласились с братом, потому что все-таки как бы какая-то ностальгия, плюс тут район, все нас знают, и мы здесь... Можем собраться в своей старой компании, как-то не знаю, все, все так получилось. Конкуренты на этой точке есть какие-то по клубам? Именно на это не знаю. Ближайший клуб где-то, думаю, километра полтора-два отсюда. Это база. Он там на 30 компьютеров, там немножко другой формат. То есть там сразу у тебя идет бар, клуб. То есть ты там можешь бухать, там курить, как бы играть, там мощные компы. Вот такой в небольшом, как бы сделал небольшом помещении. Ну, в принципе, прикольно достаточно тоже клубец. То есть там есть своя аудитория, нравится. Сейчас посмотрим на все оценки этих клубов на этой территории, посмотрим, какая у тебя. Ну да. что ж, пойдем. Пошлите. Так, нас встречают сразу же синие, очень, очень ну я скажу честно, не симпатичные двери. Да, мы знаем. А в чем дело? Вообще, это здесь был раньше банк. Большой банк, который функционировал долгое время. И потом в какой-то момент он закрылся. Здесь офисное здание. Мы решили не заморачиваться над дверью, не делать из какого-то чего-то супер такого элегантного. Просто как бы забили и сделали, ну, как бы, приняли ту дверь, которая здесь есть. <laughs> не парились, короче. А, смотри, обычно, когда снимаю обзоры на клубы, да. я всегда пишу какую-то фишку в названии ролика. Да. Понятное дело, я в этом ролике сделаю подпись, что это обзор клуба «Зевса». Да. Но есть какая-то еще фишка? Может быть с чем-то отличаешься от всех других клубов? Или это просто Сеснодар, а, клуб? Ну, в Харькове есть компьютерные клубы, в Харькове нет арены. Это арена. Это здесь, арена. Да, здесь можно проводить турниры. Здесь есть э, экраны для трансляции, для того, чтобы посмотреть, для зрителей. Здесь отдельный зал для этого выведен. То есть, э, ну, это как бы арена, да. То есть, такого нету больше в Я, как и обычно, по-настоящему не заходил внутрь, поэтому сейчас будут первые эмоции. Давайте заходить. Так, да. слушай, я сразу же заметил это граффити, да. и меня немножечко расстроило да. вот это. А -а -а -а -а. Это и вот это. <confiance> не слишком люб... много рекламы этого чела? Какие были у вас условия? Я скажу честно, эти <é jamais studied> <playthrough> <есть> граффити <potato> не и разу. не занимался <intensive> ими, да, поэтому <is akoque> ребята сами договаривались там. Нам не жалко программировать да, да. кого-то вообще. Поэтому нарисовано кайфово, это самое главное. Выглядит это прикольно. Хорошо. А вот этот, вот этот рисунок это что? Ну здесь можно и отодвинуть, и новости веща. На самом деле, мы сделали эту полку в другую локацию, другую. вот Но потом мы эту локацию закрыли и решили поставить временно сюда. То есть, как бы, какой-то здесь конкретного предназначения здесь нет. Плюс был. Мы настраивали камеры именно на этом столе. Ну это удобно. Но это дизайн чей? Ваш? Моего толпа. Мы просто решили приколоться сделать полку. Еще есть задняя такая часть, вот, и есть ролики, мы снимали там Chicago пицу там всякие приколы под этой стойкой. Просто ту локацию мы закрыли, пока временно она здесь находится. Но в будущем, если будем открывать, мы это делали под кибершоу, если помню, что есть у нас была там идея, но это отдельная история. Дальше у нас идет вот комната Sony PlayStation, да? Поехали. Сразу спрошу. Это, это все спонсорское или ты покупал за свои деньги? <свист> <Ты пользовался своей свист> у нас есть партнер, который э, заключает где-то бартер, где-то скидки получают, да. где-то… Ну где -то, допустим, что вот нам, эти покуп... вот кресла Кога. Я, я думаю, что их нам дали либо с хорошей скидкой, либо бесплатно. <свист> <Вот>. <свист> <свист> Минимальная скидка с кресла эти охрененные, то есть тут можно прям развалиться, короче, прям кайфануть и в соньку поиграть. Все довольны, этот народ приходит. И я в кафе тоже. А как ты оцениваешь свою задачу в этом клубе? У нас распределено. У нас здесь работает, по сути, как бы основных три э, человека. Я, мой брат и наш партнер. Это брат Егора Маркелова. Угу. Вот Антон Маркелов. И э, я здесь отвечаю за какой-то пиар периодически. То mm -hmm. есть я прихожу, рассказываю о каких-то там всяких акциях, там нового, новое меню там, проработали большое по кухне, там какие-то турниры, какие-то любые расклады. Поэтому в принципе это на мне. То есть я за цифры, за детали, за вот такие там договора я минимальный. Так, если говорить про консоли, то у нас здесь получается одна пятая и две четвертые. Насколько популярна эта комната? Нет, насколько она удачна? Ну я здесь ни разу не играл. я ни скажу разу честно. не играл. Но ребята у меня здесь иногда приходят, ну, основной здесь молодежь. Ну, допустим, когда я был малым, я в Sony рубился годами просто. Mm -hmm. Это Gran Туризма, это Siphon Filter, это Tekken, Mortal Kombat, и Crash, и масса игр, которые мне просто я обожал. И Fast по-моему, если я уже не помню. Но Gran Turismo, это была просто нереальная игра, которую я разрывал. Вот сейчас мне... Ну, я, видимо, переиграл как бы в свое время, поэтому мне интересно. Ну, ребята приходят, им нравится, они катают. Главное, что все удобно, классные Моники, Sony. Ну, блин, у меня в детстве, блин, такого не было. Если у меня была такая возможность, я бы по кайфу вообще, типа... Хочу напомнить, что все эти перелеты и переезды, они стоят денег. И огромное спасибо моему спонсору G-Drop, который это все организовывает. И не только меня он спонсирует. Сейчас появились уже новости о том, что Гамбит стали Партнерами Gdrop. И сейчас g будет на футболках Гамбит. Это очень круто. Ну, я и напомню вам, что Gdrop это сайт по кейсов, где вы можете не только крутить кейсы, но еще и барабан, который можно прокрутить бесплатно, совершенно и получить за это призы. Авторизуйтесь на сайте, заходите в барабан, крутите его совершенно бесплатно. После этого вводите секретный код, который есть в описании этого ролика, но ну, а также у вас на экране. И вы крутите барабан еще раз. Все это совершенно бесплатно, поэтому воспользуйтесь. Активация ограничена. Поэтому. Вы должны поспешить. Спасибо большое, Дждроп, еще раз. Ну а сейчас мы идем дальше. Если говорить про это помещение, вы сегодня огромнейший акцент на кухню. Насколько этот огромный акцент на кухню отражается в финансах? В выручке? Ну, а, по-моему, у нас было где-то 3-4 тысячи долларов в месяц примерно мы зарабатываем с кухней. Это с кухни только. Да, да. Хорошо. Примерно так. Она у вас э, своя или вы заказываете? Своя. Кухня реально проработана качественно, поэтому даже сейчас просто обычный день, вот видите, сидят люди, кушают, то есть это как бы. Это, но... это люди, которые не пришли за компьютером, это пришли покушать. Да то есть ты, сел, ты открыл ресторан на никого. Ну, ну, для некоторых, для некоторых, да, да, да, да, то есть как бы здесь, я же говорю, мы разделили для того, mm -hmm. чтобы люди могли прийти покушать, и при этом они могут также вечером приходят, курят калянку пьют пиво и смотрят какие-то трансляции oh. всякие. Так, 1 час 45 гривен, это получается около 100 рублей? 45, 125 рублей. 125 рублей, это да. очень дорого. Почему? Средняя 70 рублей, то есть ты чуть, чуть ближе к X2 от среднего, ц... от среднего а показателя. Но, я, я, но. Тебе, извини, я тебе так скажу, что наш э, чувак, который отвечает за вот эти цены и за контроль этого всего, Антон, он э, смотрит, постоянно мониторит, что происходит в Харькове по ценам и от них отталкивается. Угу. И это, средница, это средняя цена по Харькову, то есть это не, не завышенная. Я тебя понял. Компьютеры отличаются? 1 час 60 гривен VIP? это VIP. Да, насколько да, сильно отличаются? Ну, отличаются. Вот админ, значит... Разные видеокарты, разные мониторы. У нас мониторы стоят в VIP-ке 280 а, в старте. А, там кальяны можно кальяны, курить. Там вытяжка да. специально дорогая стоит, там и все такое. Угу. Понял. Ну и компьютер ну, получше. Вот мы выходим, собственно говоря, в зал, где народ собирается посмотреть матчи. Вот сейчас идет турнир. Играет G у нас им, вот. И эта сцена. Так, здесь у нас... Пульт а -а. управления, здесь можно громче, тише. Хорошо, ладно, пойдем посмотрим, да. что у тебя дальше. А По ну, компьютерам здесь 280 Гц, это vip Здесь, компьютеры. да, здесь стоят, да, конечно. Здесь стоит Уже сейчас мы находимся в самой арене, здесь 60 компьютеров. Расскажи, пожалуйста, сколько стоит аренда этих квадратов и какое здесь количество? Всего во, всем, во всей арене здесь 470, ну, около 500 квадратов. Платим мы, по-моему, около 4 тысяч долларов. 000... 4-5. Ты садишься, тебе дают э, чек, угу. ты вводишь логин-пароль. Здесь есть стоит э, прога, да, и по которой ты можешь, как бы. То есть, по-моему, сейчас мы либо сделали, либо переделываем вплоть до того, что ты можешь по этой проге там заказывать себе кушать, там, как бы, угу. и все такое. Да. Ну, это просто такие, это Просто такие удобства, да, легкие, как бы, для клиента, чтобы клиент вообще не напрягался, сидел, кайфовал. Мы видим э, логотип Виндиго арена. По сути, вот это все продумывают, поддерживают это Виндиго? А, что именно продумывают, что ты имеешь в виду? К примеру, как раз таки, понижение, повышение цен, замены комплектующих, замена кресел. Поддержка киберклуба <свист> Идет, от... в принципе, от ребят, которые, да. От Виндиго. От э Виндиго, да. Как бы есть обязанности, которые не делают Виндиго, мы делаем здесь, как бы они не пересекаются, поэтому... Ну, то есть это как бы... Не могу сказать, что вот просто есть Вендига и все, как бы. То есть мы работаем, мы сотрудничаем, и каждый отвечает за свою какую-то область. <связывание> а, буквально 30 секунд, ребят. Хочу поблагодарить Антона Маркелова и Артура Ермолаева, которые помогают нам и помогли. И вообще без них бы не было бы за Арены». Хочу сказать вам большое спасибо. Ну и, конечно, всей администрации за Арены» тоже лучше ребят без вас бы ничего этого не было поэтому просто все ребят приятного просмотра вот мне нравится могу сказать вот про вот это решение которое сделали вот это, то есть например в многих клубах как бы не хватает вот такой вот такого заборчика потому что многие геймеры которые сидят играют, они отталкиваются, бьются жопой об стену, стул, пачка. Видишь, у нас все здесь беленькие все стенки. хороший поэтому всех, кто хотят открыть компьютерный клуб, рекомендую. Вот первое решение, второе решение, которое нам нравится, это то, что системные блоки сверху. Это во-первых, как бы они, тепло, которое излучают, оно быстрее идет к вытяжке, то есть как бы идет быстрее охлаждение, и у тебя нету какого-то напряга под ногами, как раньше было системный блок под ногой, где-то там все это. То есть вот эти два решения, я считаю, они очень комфортные. Это да. классные, классные советы. Да. А насчет того, что я пришел со своей клавиатуры, как ее подключить? Есть USB-порты, правильно? Вот все выведено. Хорошо. Место для того, чтобы не мешать друг другу? Ну, проверяй. Спец... Специалист. Ну, кресло очень приятно на самом деле. Тут места достаточно? Те места достаточно? Давай, давай, давай. Так, нет, ну, в целом места достаточно. Маленького киберспортсмена по имени Артем МСМ, да? Нет, шувка. Стулку я не могу ударить. Согласен? Кринж. Окей. Да посмотрим, что у нас в веб-зале. А, можем... У нас здесь, смотри, я расскажу, у нас есть два веб-зала. Один больше, чуть один меньше. Вот. Здесь стоит 15 компьютеров, здесь 10. А, здесь можно курить кальян, здесь стоит сильная вытяжка, то есть мощная очень. Вообще мы на вытяжку потратили Ой. до хрена бабла. 50 тысяч долларов. 50 тысяч долларов. А? 50 долларов. А, откуда ты знаешь? Ну, средний ценник 3 миллиона рублей, 4 миллиона рублей. Хорошие люди. А, я не буду говорить я точно, я тебе точно, просто я скажу, что мы на этом акцентировали внимание. Mm -hmm. Ты чувствуешь, как здесь прохладно? Да, ну, хорошо. Чувствуешь, здесь. Здесь, да? Да. То Это мы... часто проблема клубов. Вот. Смотрите, здесь мы э, как бы видим. Все, четенько, девайсы, вот эти мониторы, которые 280 Гц. Mm -hmm. Вот чувак сидит, давай у него подойдем, спросим. Как тебе випки? Почему ты именно тут сидишь, почему ты именно выбор? Так, ты... если что, этот человек друг изданий, поэтому не воспринимает. Знакомый. Mm -hmm. да, да, знакомый! Давай так. Хорошо. Да. Можно а, настоящий фидбэк по клубу? Какие-то определенные минусы. Давай. Нету магазина. Нету магазина еды. То есть, да, -то Но, как сказал есть. мистер Зевс, такое они сделают. Я верю. Так, нет еды а, с компьютера. Ну а зачем тебе заказывать еду с компьютера, я если я ты, здесь, ты, здесь, ты здесь не можешь кушать? А, здесь можно, можно кушать. Ну, да. скоро будет, брат, мы же это делаем. Я, mm. же, я верю. Но что пока что это, это минус. минус. Окей, по девайсам тебе все устраивает? Да, полностью. Я перешел с другого клуба, сюда, потому что тут девайсы кайф ходят. С какого клуба? Ну, была база, но она... Нет. Почему? Было... А что там происходит? Не обновляют девайсы, старые кресла, ничего не... Больше нет. места, тут комфортнее угу. сидеть, ну, тут более движуха, чем там. Понял. Сейчас сделаем небольшой обзор того, что у нас тут имеется. Кресло, как и во всем клубе, здесь хатор. Это украинская компания очень делает достойное кресло по отзывам. Да. Ну и я немного посидел, по сути, мне все нравится. А давайте посмотрим, что девайсы, у нас. Девайсы, по идее, там хатор, говорят, а. в зале. А здесь HyperX. В зале у нас Хатор, а здесь у нас HyperX как да. более дорогая компания. Дорогие да. девайсы. Хорошо, но коврик у нас все равно остается хатор. Мышка у нас HyperX Pulsifier, клавиатура. Проводная, как и мышка, HyperX LO Origins. Слушай, я скажу честно, випки, и тут чей-то волос, тут много крошек. То есть, по факту, на коврике крошки. Я понимаю, братан, дело в том, что э, на данный момент... Ну, я не знаю, с чем это связано. То есть есть какая-то, может, халатность, это факт, да. То есть э, от уборщицы, Но в целом, как бы ты сел просто на один ковер, я смотрю по другим коврам. В целом, как бы все убрано, uh -huh. да. То есть как бы, ну, один ковер может быть где-то там не, не успели. Это во-первых. Во-вторых, ты не забываешь, человек мог поиграть, но за ним будешь не прибежить сразу там. То есть есть какие-то временные графики, когда приходят. Уборщица все убирают. Не, не В Казахстане как раз-таки там был чел, Человек который поиграл, за, 30, за, 30, за 30 секунд за него убрали. Дело в том, что у нас здесь достаточно много свободных мест. Из-за этого как бы... Если бы здесь был как бы такой ажиотаж, когда это происходит зимой-осенью, конечно, когда идет движением, более активно все все mm -hmm. участвовать. А на сколько упала в во время летних каникул? Ну, мы работаем в ноль. Вы работаете в ноль? Хорошо. Да, сейчас летом. По наушникам здесь у нас Cloud Alpha. Ну, они славятся... Хорошим звуком, кстати. То есть даже если сравнивать с Ledgetec, у них отличительный звук. Это по mm -hmm. факту, это многие говорят. По девайсам все вроде нормально, только мышка немножко меня смущает. Активатура рабочая, наушники рабочие, монитор 280 Гц. Я хочу его проверить в CS, но я это сделать сейчас не смогу. Найдем чей-то свободный компьютер под CS, чтобы было бы удобнее. По комплектующим в VIP-зоне, вот такие вот комплектующие, которые у вас на экране. Когда ты последний раз сыграл? Именно в клубе? Да. да когда может, у Месяца три-два-три назад. Угу. Ну, раздавал людей нормальных. А когда последний раз в КС играл? А, в КС? А я в офисе сижу все играю. Я вижу, ты на Собершоке играешь. Иногда захожу в Обершок, да. У меня осталось просто сохранённых. Собершок, я иногда залетаю. Я чередую. Сайбершоки а. просто, где, где играют, там послабее, там можно размяться, а потом Ой, потом... ой, ой, ты это зачем говоришь? Послушай, чтобы размяться, в Сайбершоке идеально, пацаны, так что залетай. Смотри, на каком сервере он играет. На каком? А, сабершок ну рассказывай, вот человек с Counter-Strike, что ты скажешь, как тебе компы, как тебе шо? Как все топ, вот только один минус, то что да. вот здесь два стола, а -а -а. и по ПКД вот так вот руками. А что статил? ты не хочешь влево под, просвинуться? А, а, -а, а потому что у меня... А -а -а. Дальше, я, я, я, я, я, ну я да. понял, ну это тебя просто ты тут играешь, надо играть. А -а -а. Если ты так влево чуть-чуть подвинешься, у меня тоже такая была проблема, поставишь сюда коврик, то будет тебе полегче. пошел вот эта херня, конечно, да. она, но это везде всегда Витали. такое. А -а -а. Да. Ты принес свою мышку, Да, хайперкс да, -да, -да, -да, -да, -да. не устраивает, правильно? Ну, же так больше нравится. Угу. А, а почему здесь 144 герца? А как мне поменять? У меня, нет, у меня нет доступа к админке. Не, надо звать админ, он же все настраивает. Но ты же сам не можешь лазить тут вот, Навороти, Может, на придет какой-то Вася, навороти, тут нам блин, а. внутри как бы, и будет тебе жопа. 240, так вот, 240, тут, а, а, а, а мне... Не, еще свойства не, не Nvidia, а свойства Я. видеоадаптера, Я понял? Я знаю, у меня не получается, это адмиго требуется. Там 240 Гц стоит в настройках, а вообще на самом деле 144 Гц, можно как-то сделать 280? Так, 280 Гц, а здесь у нас... 280 и заход сейчас зайдем в кс посмотрим ну что чувствуешь уровень 2 700 л так а шо ты меня тут игроки думаешь лохие играют какие-то хорошо серьезные люди играют раз видно что для человек не первый раз на сервер зашел опа два о, красиво. Спасибо, спасибо. Ну спасибо. что скажешь? Да, играть можно хорошо все. Можно, да. По туалетам на самом деле постарались сделать все стандартно, но качественно. Здесь писюары, здесь умывальники. Вот, сами туалеты, как бы вот здесь вот. Ну, туалеты должны быть в таких заведениях качественны, потому что это, в принципе, показывает тебя, насколько уж одну. Нельзя прийти в какой-то хороший клуб, и там, блин. Зайти в какой-то говняный туалет. Ну, здесь все достаточно цивильно, хорошо, не знаю. Мы довольны. А, Собирается отлично. На 60-70 человек два туалета. Да. Ну, это вот достаточно. Достаточно. Абсолютно. Когда проверено уже временем, как бы, поэтому все нормально. Так, сейчас оценим еду. Я взял карбонару, это самое попсовое, что можно брать, чтобы сравнивать уровень кухни. Тебе нравится кухня здесь? Да, очень. Я, я могу сюда приехать и вкусно покушать. Хорошая паста? По десятибалльной. По системе семь с половиной. Семерка. Наверное, а, тесто немножечко, а, а, немножко оно такое... Сыроватое? Крепкое, да. Крепкое. Ну, может быть, они и спешили, не доварить. Для тебя старались. Да, сразу. Ну, семерка, я считаю, это для... неплохо. С плюсом. как бы, это хорошо. В принципе, мы не ресторан, как бы, мы не, Вообще. не, не, не а котируемся. А да. как ресторан может. Да. Вот так у нас получается. Это был обзор Киберклуба «Зевса». А, Мое мнение... Играть можно, более-менее комфортно, мало косяков, они есть, но они незначительные. Я думаю, что это хорошая работа, понятное дело, это все-таки больше Виндика, наверное, чем Z-арена. Но в этом-то и нет минусов особых. Большая арена, большое количество компьютеров, вип-залы, все, что имеется в обычных киберклубах. Ничего прям супер особого здесь нет, кроме того, что это киберклуб из Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик, мы перемещаемся в другой город в другую страну для записи новых обзоров. А те люди, которые открывают клубы, вы можете посмотреть, что здесь было интересное для вас. Я думаю, оно здесь имеется. Спасибо большое всем. С вами был я, Эрик Шоков. Посмотрите мой другой ролик с обзором киберклуба Донбасса, к слову. Неплохой был клуб. Один из лучших в мире, который я вообще смотрел.